Посмотри на это небо и на эти розы посмотри на это море. Видишь это все в последний раз. Гоп-стоп. та -дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает исследовать совершенно новую игрушечку под названием Inscription. Что это такое вкратце? Это у нас, значит, карточный хоррор Рогалик с очень даже необычной Мрачной атмосферой, которая Весь процесс будет держать тебя в напряжении Аж до того, что у тебя будут вот просто трястись э, Коленки. Ну что ж, посмотрим Как говорится, все это дело И прочувствуем на своей шкуре А ты, дорогой зритель, для себя сделаешь выводы Стоит ли тебе вообще в эту игру играть Или же... Нет, игра у нас достаточно Новая, вышла она совершенно недавно И заслужила уже небывалую Популярность. Ну что ж, давайте, ребятки, ее Прощупаем, потрогаем, посмотрим, что это у нас за карточный рогалик-то такой. Новая игра. Получится ли у нас начать новую игру или же нет? Давайте продолжим. Да, друзья, вот таким вот образом вставляем мы карточки и начинаем. Так, начинаем мы вот в такой вот темной комнате. Вообще, прям просто мрак. Тьма тьмущая, хоть глаз выкали. Появляются глаза. Привет, глаза. Глаза, черные глаза. Вспоминают. Сразу же нас приветствуют какие-то глаза из темноты. Которые нам говорят, очередной соискатель прошла целая вечность. Вероятно, ты забыл, как играть в эту игру. Да я, собственно говоря, и не начинал вообще ни разу в нее играть. Первый раз вот зашел глянуть, что это за хоррор-то такой карточный. Давай позволим мы, позволь-ка мне, напомни мне, что тут и как вообще делать. Так, перед нами, значит, появляется колода карт. Играй белкой, мне пишет. Мне говорят эти глаза Ну что ж, давайте доверимся им и попробуем сыграть белочкой Да, вот тут у нас, значит, есть карты с определенными характеристиками, да Какие у нас характеристики самые основные? Ну, название мы видим, это раз Еще какие-то плюс вот эти вот кровяные капельки, я так понимаю Это может быть сила карты или что-то в этом роде Ну что ж, давайте сыграем, попробуем белочкой Поставить, я так понимаю, можно ее совершенно на любое поле Вот эти четыре клеточки отвечают, как говорится, за мое поле Давайте поставим ее вот сюда, например Теперь играй горностаем В и С, что это значит? В это посмотреть на колоду противника, я так понимаю, а С это отдалиться к своей колоде. Так, ну что ж, он мне говорит, играй горностайм. Что ж мы делаем все, как он говорит-то? Может, я хочу волком сыграть? Почему нельзя бы волком сыграть? Этой карте нужно больше жертв, нам говорят глаза. Ясненько этой карты. А, это то же самое, друзья. Это тоже волк. Когда мы, кстати, нажимаем, вот эти сердечки начинают пульсировать, да, и источая частицы. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Так, ну что ж, давайте попробуем сыграем горностаем. Цена за горностая. Одна капля крови. Необходимо кем-то пожертвовать. Ага, вот мы и выяснили, для чего у нас вот эти капельки, я так понимаю, да-да-да, это одна капля крови, э, нам нужно принести, я так понимаю, в жертву, видимо, существо, для того, чтобы вызвать эту карту. Вот какая у нас механика, друзья, в этой игрушечке. Ну что ж, белочка ты моя, давай-ка мы тобой пожертвуем, пускай Горностаюшку тебя захавает как следует, отлично, без, без тебя, к сожалению, нам тут просто-напросто не вывести. Ставим горностаев вместо белки и продолжаем дальше. Волку нужны две жертвы У тебя их недостаточно, говорят нам глаза Так, что это такое появилось, друзья? Не понял, чтобы завершить ход и начать атаку использую звоночек Ну давай, дзынь, -дзынь. Позвонили мы кому-то перед твоим горностаем Никого нет Это я и так вижу Дальше-то что мне предлагаешь ты сделать? В левом нижнем углу написаны очки атаки Ну да, я так понимаю, вот это очко атаки А вот это, оч... я так понимаю, очки жизни нашего горностая Ладно, принтер Кого он, ребятки, только что атаковал? Вы видели? Той горностай нанес мне одну единицу урона. Я добавил ее на весы. Ага, понято, принято. Ты победишь, когда чаша, когда моя чаша перевесит твою. То есть, если его чаша совсем упадет вниз, значит я, как говорится, уиннер. Ну что ж, давайте продолжим, посмотрим, что он нам дальше противопоставит. Вот так, ага, то есть когда она в самом дне будет находиться, значит я победил, пока что этот парень у нас жив и может тоже биться, так он нас вызывает койота, твой горностай встал перед моим койотом, ну что ж, я думаю, что мой горностай и его койот так, два, у него две единицы атаки, да, по посерьезнее будет паренек-то, ну мой горностай это тебя точно наваляет, С одного удара тебя вынесет, давай-ка посмотрим дальше, смотри-ка, что делается, мой койот нанес 2 единицы урона твоему горностаю. Да, я же сказал, мой горностай вы, вывезет твоего койота. Я напоминаю, что я нахожусь в режиме обучения. Меня сейчас просто так, а, конечно же, не выставляют в хардовые сразу же противостояние. Нам под, пока что подыгрывают эти злые силы. Так, значит здоровье твоего горностая уменьшилось на 2 единицы. А, если здоровье снизится до нуля, существо умрет. В принципе, пока что все понятно. Снова твой ход. Так, кем же мне сходить? Можешь взять белку или же карту из своей колоды. В смысле... Где белка? А, тут типа ясно сразу, что белка у меня, да? Или карту из своей колоды. Да, это что за карта такая? Берем карту. Черепаху взяли мы, как безрассудно. Надо было белку взять, наверное, да, для того, чтобы была какая-то у меня возможность вызвать волка. А теперь я не могу. На этой карте нужно больше крови. Этой карте нужно тоже... Кровожадные какие все пошли. Даже черепаха, смотри, какая кровожадная. Черепаха стоит 2, Столько же, столько же существ. Этой карте нужно больше крови. Да, я понял. Короче, мне никого сейчас просто-напросто не вызвать. А как ход-то пропустить? Могу ли я пропустить ход? Или что-то мне можно еще сделать? Может мне к картам обратиться? Ты можешь выбрать новую карту только в начале а, хода. Ну что ж. А, вот так, кстати, можно посмотреть на свою колоду. Тогда давай ты ходи. Как, как на тебя тыкнуть-то, чтобы ты ходил тоже? Давай ходи, я пропускаю ход. А, в звоночек мы звоним и пропускаем ход. Ты еще учишься, так что я пропущу свой ход. Вы видели? Да, вы видели? Они мне подыгрывают пока что. Но оно и понятно, ведь мы только-только начинаемся, учимся Играть в эту игру Ну что ж, ладненько, пропускай ход А я точно теперь возьму белку И теперь я совершу задуманное Берем белку, значит, ставим вот сюда Ну и для того, чтобы мне вызвать волка Теперь, мне кажется, достаточно жертв Мы сначала порешим, давайте, белку нашим волкам Да, вот тут, кстати, отображается Сколько капель крови нужно еще нашему волку И порешим, давайте, горностая Че такое? Не волнуйся, зверь принесен в жертву Но он все еще в твоей колоде так, ясно. Волка мы, значит, ставим куда-нибудь сюда. Он страдал, но ты его еще увидишь. Давайте волка сюда вот влепим уже. Отличненько. Ну что? Как тебе такое, Илон Маск? Что ты можешь мне предоставить теперь? Давай-ка посмотрим. Что, мне еще типа карту можно? Этой карте нужно больше... Что? А, в принципе, надо каждый раз после того, как ты завершил все действия, звонить в звоночек, чтобы наш персонаж понял. На-ка, получи-ка, выкуси -ка. Столько урона, столько грузов. Минус 3. Офигеть. Вот это мы ему напихали полную пачку огурцов. Пас. Он нам, он нам определенно подыгрывает. У него по-любому есть карты, но он не хочет с нами связываться. Так, ладно, давай еще одну белку возьмем. Что ж такое в этой колоде? Одни белки, что ли? Я не понимаю. Я, может, хочу какого-нибудь динозавра Тирекса вызвать, а мне белок тут подсовывают. Давай-ка поставим вот сюда вот, да. Так, что мне с этой белкой делать? Она же ничего не умеет. Ладненько. Так, одну карту только, я так понимаю, за один ход можно разыграть. Долбим в звоночек и наносим фатальный, я так понимаю, урон. Ну сколько тебе можно терпеть-то? Этот раунд за тобой, говорят нам глаза... И мы продвигаемся дальше. Но чем дальше, тем сложнее, говорит он нам. Переходим, я так понимаю, на следующий уровень. Позволь мне заглянуть в твое прошлое. Ну что ж, давай-ка позволю. Ах, да. Что за прошлое? Перед нами открылась какая-то карта. Ты заблудился в лесу, он мне говорит. Так, это типа я. Перед тобой появилась тропинка. Ну вижу я тропинку дальше-то, что? У меня прям память отшибла, я ни хрена ничего не помню. Напомни-ка, что со мной произошло. Пойдем-ка сюда, вот сходим мы. И у нас, я так понимаю, следующий бой К тебе осторожно приблизилось двое лесных обитателей И кто это такие? Давай-ка глянем Гадюка! Вот это мне определенно нравится Вот тут, кстати, какие-то есть эффекты еще, да? Я так понимаю, обладающая смертельным каким-то уроном, наверное И кошка! Бессмертная кошка, если принести ее в жертву, она умрет Блин, а по поводу гадюки что-то я не прочитал Только одна карта украсть твою ничтожную колоду Блин, мне гадюка, кстати, нравится очень сильно Бессмертная кошка, Давайте гадюк-гадюку лучше возьмем, отлично. «Твой караван пополнился еще одним существом». Да, мне просто гадюка прям просто импонирует, да, я поэтому ее и взял. «Некоторые лесные существа пытались идти за тобой по пятам». Ну, я-то от них убегу, наверное. Так, ты нашел оставленный кем-то рюкзак. «Ты нашел белку в бутылке, разбей в экстренном случае». Ну, пока, ладно, пускай пока постоит. «Возьми еще, что еще взять?» Еще бутылку. Еще один полезный инструмент. Поможешь, можешь перевесить, ша... может перевесить шансы в твою пользу. что ж, какие-то плоскогубцы, пассатижи я ли нашел. Больше трех тебе не унести. Да я думаю, мне и так достаточно уже. Продолжаем дальше свое путешествие. Какое же у меня еще было прошлое? Давай-ка рассказывай, глаза. Ты попал в засаду среди бездорожья. А ох, ты ж пеньки на меня налетели. Че делать-то не знаю, а у меня булыжник. А, нифига себе, какие стартовые условия. У нас везде булыжники, пеньки... И давай-ка попробуем сейчас сыграем еще одну партиечку. Ну что у нас там? Ты пожертвовал мной, пока я спал? Возмущенный, смотрите, Скунс или кто это такой? Я понимаю, может поможешь мне? А, это не Скунс, это же Койот, точно. Я, я пока что-то там сделаю. Теперь ты можешь заранее видеть мою предстоящую атаку. Интересно же, почему? Ты мне можешь рассказать, почему? Так, ну что ж, давайте, ребятки, сыграем, как в прошлый раз. Давай начнем с Белки. Потому что койоту нужна жертва, черепахи также две жертвы нужны, гадюки тоже две жертвы нужны. Давайте начнем пока что с белочки. А, куда мы ее впендюрим? Пеньки, наверное, урон никакой не наносят. Давай-ка мы вот сюда вот ее э, заныкаем, чтобы она у нас здесь была. Так, посмотрим. Ох, у волчонок у нашего врага. А, я все понял. То есть вот здесь вот у него расположены карты, которыми он якобы будет ходить. То ли в следующий ход, то ли через ход, пока что еще неизвестно. Ну ладно, поживем, увидим. Давай-ка сходим еще разочек. Все, пока ничего не, не надо. Так, у тебя не хватает жертв, булыжник, что-то там. Что за булыжник? Что-то он мне сказал такого интересного. Я так и не понял. Ну что ж, давай попробуем койота вызовем. Да, вот, койота. Горностая у нас, черт возьми, на выход готовится. Давай-ка его. Куда заныкать ты? Вот тут, вот, смотри, пространство вроде как для драки. Давай мы горностая впихнем сейчас вот сюда. Начнем. Давай, горностаюшка, не подведи, я в тебя верю Так, что у нас там дальше? Что у нас, наш, наш оппонент нам предоставит? Давай посмотрим Я вроде все закончил, добьем в колокольчик Куда-то урон у нас улетел уже, отлично, волчонок И там еще кто-то, ух ты, остерегайся энергично волчонка Он быстро взрослеет А, я так понимаю, вот эти вот часики свидетельствуют о том, что у нас якобы через ход Этот волчонок, если мы его не придушим превратится в, Вообще, наверное, в какое-то жуткое существо в поэтому его нужно убить в первую очередь Так, ну что ж, какую карту мы возьмем? Нам опять предлагают Это у нас, значит, рандомный, я так понимаю, вариант А здесь у нас Белка Давай-ка мы возьмем Белку лучше, а? Мне нужно срочно воскрешать Гадюку или же Черепаху А Черепахи какие, какие данные? Ох, она у нас очень прочная Она может выдержать 6 урона А Гадюка... Вот это что, кстати, за способность такая? Наверное, убивать с одного удара, что ли? Или что это такое? Смертельный удар, может быть, у нее есть Давай вызовем сейчас Белку а, и, подожди, белку, гадюку, черепаху Ну, белку только остается, Чем мне еще? Вот давай я куда-нибудь вот сюда вот заныкаю, чтобы ее никто не видел, не услышал И, наверное, сейчас мы тогда гадюку или черепаху ли. Ну что ж, давай попробуем черепахой сыграем Горностая А мы горностая-то я не убью А, мы можем любого принести в жертву Так, так, так, блин, неохота расставаться с горностаем Он только пришел, а мы опять его сейчас придушим Так, давай-ка белочку и горностая Конечно же, неразумный был выбор но, в принципе, черепаха совладает, я думаю, с одним волчонком, пока он еще на э, таком зародышевом состоянии. Так, ну что, я сходил, в принципе, давай, ты теперь сходи. Так, черепаха не может пробиться через пенек. Летучая мышка появилась у нашего соперника. Мы, летучая мышка, будучи летуном, атакует соперника напрямую, минуя существ. Офигеть просто, смотрите, они мне скоро весь булыжник разломают. Что делать-то, даже не знаю, давай вызывать гадюку. А как ты ее вызовешь? На нее ведь нужны жертвы. Так, тут у нас одни белки, а в этой колоде что у нас такое? Волк, отлично! Блин, а на волка тоже нужны жертвы Я бы лучше взял белочку какую-нибудь Ладненько, так как я не могу никого вызвать Ни гадюку, ни волка Пропускаем тогда ход Черепашка, давай терпи Нифига себе, смотри, в мою пачку полетели очки Очки полетели в пачку Сказано тоже Так, вот, давайте, ребята, вызовем все-таки белочку Так, есть белочка у нас Надо срочно избавляться от черепахи От нее толку вообще никакого практически Я уже пропускаю себе в пачку от волка Белочку куда бы нам вызвать? Давай-ка ее вот сюда вот сейчас вызовем Раз, белочка, отлично Сейчас мы принесем в жертву, наверное, гадюка С одного удара может, наверное, убить Но ей нужно две жертвы Давайте все-таки волка мы вызовем Mm, да, не очень хорошо получилось Летучую мышку вообще-то надо выносить какой-то странный расклад сил у нас. Как-то эту партию я вообще необдуманно играю. Просто всех мочу своих до да, существ. И толку ноль. Что ж, я так понимаю, если еще пару ударов пропущу, я точно солюсь. Так, ну что ж, мой волк а, душит волка вражеского. И мы проигрываем, друзья. Такой простой бой. И мы просто-напросто сливаемся. Да, вот такие необдуманные действия ведут вот таким вот последствиям. Смягчить мое разочарование может разве что еще один а, урок. Вставай. Вставай из-за стола. Ну что ж, выходим мы из-за стола. А, подай мне подсвечник, он на бочке, что у а, двери. Ну что ж, давай-ка сходим и подадим ему подсвечник. Где? Какой подсвечник? Давай подойдем, посмотрим, где подсвечник у нас. Вот он, подсвечник у нас, да, вроде как. Подожди, около входной двери он мне сказал. Вот. Что это за сейф такой? Ай, ай-ай. Ай-ай-ай. Это же сейф с кодовым замком. Да, вы серьезно, что ли, издеваетесь? Так, ладно. Кто стучится к дверь моя, это я твоя жена. А, вот этот подсвечник, все, отлично, принеси, говорит, его сюда. Обратно как? Обратно-то пустить меня, где? Во, пойдем обратно сходим. Да, вот так вот можно здесь перемещаться. Мне говорят, что можно подсвечник поставить вот сюда. А теперь сядь. Ну и садимся обратно на стульчик, да, вот таким вот образом можно часики покрутить, наверное, повертеть, кукушку вызвать Нет, нельзя, да, можно, кстати, смотри, часиками повертеть здесь покрутить, молоточек, наверное, со стеночки можно сорвать, не дают мне, к сожалению, еще какой-то инструментик, так, ладно, давай, не отвлекаемся, садимся за стол, опять переговоров и продолжаем, позволь тебе кое-что разъяснить, ага, задул одну свечу, это было твое право на ошибку, понятно. То есть у меня еще одна осталась жизнь. Я тебя понял, да, глаза. <с> Если проиграешь снова, я принесу тебя в жертву. Ё-моё, мы в очень тяжелом положении, друзья. На чем мы остановились? Ну что ж, на, на чем мы остановились Мы шли вроде как к намеченной цели, но так и не дошли Давай еще одну партеечку сыграем Ну что ж, вот такой у нас, ребятки, захватывающий рогалик Инскрипшн, да, интересно на самом деле Здесь играть, интересные здесь условия И нужно думать башкой Как вы только что видели, да, братишка -скрыш, Не подумав башкой, да, сделал э, Какие-то непонятные ходы И просто благополучно слился Не продвинувшись вперед Поэтому, ребятки, думаем наперед э, своей головушкой Чтобы такого больше Не происходило. Ну что ж, давайте раскроем. Карты. Короткий воробей недорого обойдется, если брать хиленького. Ну что ж, давайте возьмем... А, тут у нас выбор, да. И волчонок, да. Маленький волчонок подрастет после одного входа. Короткий воробей или же волчонок? Ну, даже не знаю, у нас воробей вроде как покрепчивают. Ну что ж, давайте возьмем воробья, посмотрим, какой же все-таки я выбор опять сделал. Наверное, необдуманный, но это мы увидим, когда уже будем играть по факту с этим а, парнем. Во мгле ты наткнулся на странные камни. Что это за камни такие интересные? А, ну, давай посмотрим. А, ты был вынужден избрать достойную жертву, ту, которой ты лишился навсегда. Горностая, что ли, ты имеешь в виду? Да он меня уже задрал, он каждый, каждый день меня теперь преследует, что ли, будет каждый ход. Теперь мне нужно, я так понимаю, выбрать опять жертву. Гадюка. Или же воробей. Воробья я только что выбрал. Гадюка как-то... Давай воробья оставим. Все-таки он попроще его разыграть будет, чем гадюку. Давайте мы гадюку сюда сейчас положим. Почему бы и нет-то? Гадюк, ты что ж такое? Почему не дает гадюку положить? Положил же я гадюку. А, нужно вот сюда тыкнуть или что? Выбери меня, опять этот надоедливый. Да что ж такое, ты откуда все время берешься? Ты меня преследуешь, что ли, теперь, горностай? Ну что ж, давайте выберем этого парня. Он так и просится просто <laughs> во все тяжкие. Ну что ж, давайте, ребятки, по посмотрим, что у нас будет сейчас происходить. Так, и что это такое? Нажимаем на значочек. Какая честь! Что он сделал только что? Наш горностай что-то принял. Смотрите, у него глаза же засветились. Жуткое зрелище. Гадюка отдает свою душу, а я, а я, горностай, ее принимает, Так, ясно, понятно. Значит, ты убил только что гадюку. Какой у нас зверский типок-то, смотрите, с нами ä, ходит. Не, как говорится, из робкого десятка, что называется. Так, ну что ж, поехали дальше. Дорога приключений нас ждет. Продолжаем играть в инскрипшн. И, ох ты ж, е-мое, узри мой тотем. Он добавляет символ, символ летунов моим псовым существам. Я что-то вообще в шоке только что. Что он такое сделал? Все покраснело. Друзья, в глазах у меня краснота. Он обезумел, ты же это видишь. Ему начихать направило. Жалкое зрелище. Довольно. Он хочет видеть. Что он хочет видеть? Как я мучаюсь. Неужели? Ну что ж, давай попробуем что-нибудь противопоставить этому этим глазастому типку, который там во мраке прячется а, Так, поехали а, Давайте начнем с белки, как обычно, да, типичная тактика С белки, с существ послабее а, Для того, чтобы вызвать существ помощнее Ну вот горностай как раз-таки подоспел Давай, родной, пора бы тебе уже раскрыть свою сущность Выходи уже и верши великие дел дела Снова на доске, да, я уже, как говорится, соскучился по тебе Давай уже вороти тут дела свои грязные. Ну и мы посмотрим на следующий ход. Тадам, Урона немножко нанес. Койот выходит с чем-то тоже с прокаченным. Мой тотем одарил моего койота символом а, летунов. В данном случае у нас койот превратился в летающего койота, который может продамажить меня. Нифига себе они меня только что урона нанесли. Вы охренели, ребятки? Я сейчас волка вызву. Или подожди, давай карту сначала разыграем. Здесь у нас карта вообще с, чисто с белками, похоже, да? Тут у нас вообще чисто одни белки. Жертвы! А здесь у нас что-то необычное. Ну, наверное, давай белку возьмем все-таки а? Белка существо зачетное, да И мы ее можем сейчас призвать Или подожди, давай белку сюда воткнем, отличненько Может она примет и удар тоже на себя От этих существ Хорошо бы было волка, мы не сможем сейчас призвать Ну что ж, белочку мы разыграли Давай-ка нажмем, ой, подожди, а если он сейчас мне вдарит Ну-ка давай посмотрим, что будет происходить Так, справился Один урон я еще, ой ой ой ой, ой. Опять я проиграл, что ли, я не пойму что-то похоже, да, у меня, у меня жизнь-то, смотрите, сгорела Опять я проиграл, друзья Увы, тебе пора умереть Нет, Стоямба, убери свои грязные лапы от меня Вы это видели, друзья? Ну что ж, вот такая у нас игрушечка под названием Inscription. Не очень-то хорошо мы подошли к процессу, да Не потренировались заранее И вы сами сейчас видели, что произошло Нас просто отправили опять на скамейку запасных Ты еще не умер? Это не чистилище! Говорят нам опять эти глаза, это тот же самый тип или что это такое? Где меня закрыли-то вообще, я в туалете сейчас нахожусь или где? Дальше ты что мне хочешь предложить? Хотя разница не такая большая, говорит нам бородатый глазастый тип из темноты. Пока твой срок не истек, я хочу кое о чем попросить. Хочу сувенир на память о тебе. Ты что-то там, смотрю, мутишь какие-то странные вещи. Твоя собственная карта смерти. Так на ней же ничего нет, чем мне такого особенного Пока что она ничем не примечательна Ну да, я вижу, что она ничем не примечательна Вообще все пусто Мы с тобой вместе это исправим Я хочу, чтобы она напомнила о тебе И дальше что? Вот несколько карт из твоей заурядной колоды Черепаху, конечно же, я помню Горностайте мне, верните! Он, по крайней мере, был очень общительным персонажем да, Которого я обожал Мы можем найти им хорошее применение Прошу, выбери карту, у которой мы отнимем цену. Давай черепаху, мне вообще ее не жалко как-то. Она мне вообще ничего не сделала, да. Черепаха, капли крови 2. Да, давай ее выберем. Две капли крови, я смотрю здесь. И еще одну. На сей раз я заберу ее силу и здоровье. Смотри на а, числа. Так, 3-2-2 волка. Мне кажется, без разницы. 3-2-3-2. Вот этого волка мы выбираем. Волк, сила 3, здоровье 2. Давай ее выберем. Что произошло? Теперь выберу карту, у которой мы позаимствуем символы. Воробей, символ летун. Да, я вижу. Мы карту, я так понимаю, прокачиваем какую-то непонятную. Я так и не спросил твоего имени. Ну, мое имя-то, оно достаточно простое, да, и незамысловатое. Вот так как-то оно у нас и выглядит. Отлично. Осталась последняя деталь. Ну что ж, давай посмотрим, что за деталь. Портрет. Что, портрет тебя сфотографируют что ли? А, хе, ну хорошо. Давай-ка, как мне повернуться бачком в профиль или ванфас? Конечно же, готов. Улыбаться не нужно. В смысле? Как не улыбаться-то для нормального фото? Да, меня сфотографировали в итоге. Я так понимаю, это прогресс мой. Сохранили сейчас карту, сохранили или что-то в этом роде. И мы опять за столом. Ну что ж, мы вернулись, друзья Мы вернулись побороться за свое право э, Путешествовать в этом мире Очередная соискательница Да, и похоже время пришло Пора тебе узнать про кости Какие еще кости? Давай посмотрим Опоссум Находчивый опосум обойдется в две кости как, где? А, смотри, да, есть капли крови А есть кости у нас Ага, вижу Ясно, ясно Ты получаешь кость каждый раз, когда твое существо умирает По той или иной причине Вон оно что, у нас смотрите Геймплейные какие-то моменты и механика-то Расширяются потихонечку Кого же мне выбрать-то? А? Стандартная белка Или опоссум? Не, опоссума Мы, наверное, не сможем, нужно больше Костей, как обычно, начинаем С белочки, Отличненько. белочку ставим Все, в звоночек додолбим, да, отлично Гремучник, сколько же урона Он мне наносит, я в шоке просто Видимо, я что-то в прошлом ходу не сделал Нормального, фу, давай еще Одну белку вызовем, а, у меня Горностай же есть Давай мы возьмем белку еще одну Да, горностая Сейчас вызовем вот сюда вот, да Хотя бы какое-то у меня будет существо Но, кстати, мой горностай вот от этого гремучника Очень жестко может отгрести Ладно, давай завалим белочку Взяли мы немножечко костей А ты можешь тратить свои кости, но не в конце раунда Они все... Но в конце раунда они все исчезнут Так, я понял тебя И, наверное, еще одного горностая Ой, одну белочку сейчас вызовем и, собственно говоря, на этом мы э, закончим. Или нет, апоссум. Ну, на него нужны кости. Волка можно поставить. Ну, он, кстати, тоже откиснет. Так, ладно, пока никого больше не ставим. Э, Ждем, пока у нас, значит, долбанет. Отлично. Отлично. Мне опять нахрен начали, просто по максимуму. Друзья, что-то я опять сделал э, не так. Немножко тактика, друзья, хромает пока что в этой игрушке. Да, нужно попривыкнуть к текущему раскладу событий. Мы просто застряли на одном месте, мы никуда не движемся. Ох, говорит нам голос. Я забыл взять твою фигурку. В смысле? Встань и принеси мне ее. Ты что-то совсем охренел, смотрю я. Так, где моя фигурка? Заставляет меня делать непонятные вещи. Где фигурка-то? Вот тут что ли? Где? Вот, вот, вот эта фигурка моя. Это моя фигурка. Так, я понял. Ну что ж, подходим к нему обратно. Так, ну вот она, я принес. Давай поставим ее на, на наше поле. О, начинаем все сначала. Мы даже не продвинулись. А, нет, немножко продвинулись. уже хорошо, друзья. Так, поехали дальше. Выбираем любую карту. Гремучник. Гнусный гремучник. Хрупкое создание за вычетом этих, этих чудовищных... Кулыков. Да, на самом деле урона достаточно много он наносит. Так, берем гремучника. Сразу же сходу, не открывая другие карты, берем гремучника. Вот так вот и играет, братишка, Скрэч. Совершенно новые игры. А знаешь что? Может быть, можешь встать со своего сиденья. Конечно могу, чтобы улучшить кровообращение. Да давай уже сыграем. Хорош, у меня с кровообращением все нормально. Если встретишь камень преткновения, используй булыжник. Я понял. Так, выбери одну. Булыжник. Давай булыжник выберем, как нам и говорят. Обремененная тремя предметами, ты продолжила путь. То есть я уже играю за девушку, так получается, да? Раньше играл за мальчика, теперь уже за девочку. Ладненько, поехали дальше. Ну что ж, друзья, давайте еще одну партиечку сейчас играем. Выбираться отсюда пора уже, да. Ответ кроется в этом, в этой мерзкой хижине. Замолкни, а не то я тебя как колючку что-то там при, при, при, приспущу. Так, ну что ж, давайте попробуем еще разочек сыграем. Что-то как-то здесь жестковато, да, у нас. Начинаем с белки традиционно. Белка, выходи. Строится жаба, давайте горностая выпустим Подожди, что у нас там еще есть? Гремучник, кости на него нужны Жаба, жаба, жаба, бум Давай посмотрим, что у нас может Это жаба, да, кровожадная Есть такое дело, жабу вызываем А горностая зачем? Горностая нельзя Так, все, пока ход заканчиваем да, наша жаба уже наносит несколько единиц урона Волчонок выходит, волчонок сразу сходу тоже наносит мне один, одну единицу урона Кого бы нам взять? Давайте возьмем каких-нибудь трофе, трофеев Точнее, тех существ, которых можно в жертву принести Да, вызываем, значит, белку Гремучника нужны кости Горностая вызываем, также мочим белку Да, заменяем на это тебя Ты уверен? Ну, как бы, да Сколько можно жаться-то? Конечно, я уверен Дальше что? Мы же волчонка уже, все. А там что у нас такое? Там же, кстати, можно тоже посмотреть. Это у нас кто-то альфа. Что за альфа? Это тоже, я так понимаю, какой-то волчонок, только посерьезнее. Это что за паучок? Кыш отсюда! Так, ну давай, я, я серьезно. Да, как еще играть, не знаю. Так, волчонка мы замочили. Выходит альфа. Мочит мою жабу. И, собственно, главное, что мне урона не нанесли. Так, гримучник или же вот эта карта. Что у нас здесь такое? Апоссум, но на него нужны кости. У меня, кстати, есть две кости. Как раз на опосума хватает. Давай сразу же сходу вызываем тогда опосума Вот сюда вот. Огримучник. А Подожди, опосум. Ну, пускай будет так, да. До достаточно, достаточно, ребятки. Достаточно. Посмотрим, что у нас сейчас произойдет. Нака, выкусика. Альфа вообще ничего не... Мы же два раза ее ударили. Какого черта она живая такая? Я в шоке просто так. Ну что ж, давайте еще одну карту возьмем. Волк, наконец-то у нас пришел волк. Давайте покажем этой Альфе, кто здесь в... у нас в доме хозяин. Так, валим двух существ. Берем с них кости, вызываем волчоночка и вызываем... Гри... Гремучник-то, выходи! У тебя нет шести костей. А, шесть костей нужно на гремучника. Ни хрена себе, как же в прошлый раз против меня с гремучником-то сыграли. Так, тут же можно бутылками пользоваться. Белка, булыжник. Может булыжничек куда-нибудь засунуть? Убери свои грязные руки, белочка. Давайте белочку возьмем. Ага, это дополнительные фишки, которые нам могут помочь. А что за кусачечки? Это что было сейчас? Это что было? Ты заслужил этот бонус. А, это я сам себе навредил, я так понимаю. И я... Ты не думал, что ты впрямь этим воспользуешься. В смысле? Я только что, ребятки, вы... нанес себе урон. Чтобы... Короче, я сыграл сейчас не очень-то порядок. Короче, я сейчас сыграл каким-то непонятным способом и нанес урон нашему противнику. Так, ну что ж, давай вызовем еще одну белочку. Да, пускай она здесь постоит пока. Гремучник отдыхает. Посмотрим, что у нас произойдет. Так, волка мы убиваем. Давайте берем одну белочку Да, да, да, вызываем еще одну белочку Вот сюда, но у меня столько существ Как же не выиграть-то в такой ситуации Так, на гримушника костей не хватает Отлично, еще один урон И куда-то, смотрите, как жестко В какую-то какую чашу, смотрите, он ссыпает Что-то он сильно жесткий Какой-то попался Ты нанес мне больше урона, чем нужно И, впрочем, в моей игре за такое полагается награда Если быть точным Весь излишний урон превращается в зубы Охотника заинтересует твоя добыча я победил, друзья. Наконец-то я победил. Если хочешь, можешь встать прямо э, сейчас. В смысле у меня будет время подумать свою тактику. Ну что ж, друзья, вот такой у нас карточный хоррор под названием Inscription. Немножечко мы поиграли, посмотрели на геймплейчик. Но впечатления, конечно, у меня достаточно положительные, потому что что-то подобное выходит очень редко, что-то такое эксклюзивное. Осмелюсь поставить этой игрушке 8 из 10 возможных баллов, да, за ее необычность, за ее простоту одновременную и за вот эту необычную хоррор-атмосферу. Да, мне игрушечка в целом понравилась. Всем любителям подобного жанра я ее рекомендую, но сам, конечно же, тоже продолжу игру. Если мы наберем на эту серию хотя бы 100 лайкосиков Друзья, с вас 100 лайкосиков И я продолжаю дальше проходить Инскрипшн специально для тебя Также жду твоих комментариев, дорогой мой зритель Что ты думаешь по поводу этой игрушки? Нравится она тебе или же нет? Или можно по поиграть во что-то другое аналогичное? Пиши смело, не стесняйся На все комментарии я, конечно же, отвечаю Ну что ж, играй только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение следует, конечно же